В данном уроке рассмотрим такой вопрос, важный, нужно ли вести дневник трейдера. Есть много мнений, нужно это, для чего это делается, очень много э, красивых объяснений, э, зачем нужно вести дневник трейдера, как его анализировать. Я могу честно сказать, что я дневник трейдера в свое время, когда занимался скальпингом, я его вел, но у меня было не столько сделок, то есть я не совершал там э, 30-100 сделок в день. Все равно у меня количество сделок в день было меньше. И когда у меня количество сделок было много, конечно, каждую сделку я в дневник не заносил. Это просто невозможно. Но введение дневника – это точно важное и полезное действие, которое помогает поддерживать дисциплину. Занося каждую свою сделку в дневник, вы в этот момент успокаиваетесь, потому что вы заняты рутинным делом. Вы вносите цену входа, цену выхода, сколько вы заработаете, смотрите. Нужно ли просматривать и анализировать? Ну, Я знаю, что многие трейдеры ведут дневник трейдера вообще не не для того, чтобы его потом просматривать и анализировать. Это больше некое такое действие, которое позволяет отвлечься от торговли и это очень важно, это помогает вот, поддерживать дисциплину. То есть вы ведете дневник трейдера и вы полностью вне рынка, вы занимаетесь другим делом. И это вас отвлекает, это позволяет вам переключиться на какой-то момент и это фактически работа как работа риск-менеджера, который после серии убычных сделок останавливает вас там на 10 минут. Занесли сделку, вы успокоились, сняли стресс, заходите с чистого листа. Если у вас там 100 сделок в день, конечно, каждую заносить – это какое-то глупое занятие, но заносить там каждую десятую сделку – для чего? Для того, чтобы вам ее проанализировать. И э, можно построить, за там, например, делать дневник трейдеров в простейшем Excel, Excel вы можете потом построить график посмотреть как у вас идет торговля сколько у вас стало больше или меньше прибыльных убычных сделок там есть специальные там сервисы которые позволяют э, ну, подключиться там к вашему счету и провести аналитику статистику я не вижу большого смысла платить за какие-то там сложные дневники это вот как раз э, анализ ваших сделок не то действие которым нужно уделять такое пристальное внимание может быть это и неправильно но я считаю что дневник трейдер вот для меня это как больше некое отличение от рынка который позволяет снимать э, стресс есть пример дневника трейдера есть списке литературы вы можете скачать есть инструкции там как им пользоваться кто не умеет там excel им пользоваться но э, я говорю простейший дневник вы можете в excel набрать несколько параметров там где вошли как вышли э, ваши как бы желательно конечно чтобы если вы собираетесь входить, вы уже пишете, я войду по этой цене, я там собираюсь закрыться по такой-то цене. Но это больше подойдет для тех, кто совершает там пару сделок в день и у кого долгосрочная торговля. Вот Для них анализ это представляет очень важное значение, почему они зашли в сделку, почему они вышли. И вот анализ именно причин входа уже после того, как сделка закрыта. Иногда смотришь, когда пишешь причину закрытия, не можешь понять, а зачем же я туда заходил в эту сделку. Никакой логики в этом не было. Вот это, вот это помогает делать дневник трейдера. Вести или не вести, ваше право. Скорее всего, вы его не будете вести, потому что я уверен, что 99 из 100 слушателей моих не будет вести дневник трейдера. А тот, кто один из 100 будет вести, он уже получит некое преимущество над другими участниками. То есть это все небольшие как бы жемчуг, который вы нанизываете на нитку. И каждое вот это действие, ведение дневника, выполнение неких дисциплины, контроль ваших сделок, приоритет стопа перед профитом. Все это собирается в некие бусы, которые вам потом повесят на шею, как победителю этого рынка. Все мелочи они важны в трейдинге. Чем больше мелочей вы будете соблюдать, тем больше у вас шансов начать зарабатывать стабильно на этом рынке. Вот, собственно, и все, что я хотел про, сказать про дневник трейдера. До встречи в следующем уроке.